Ассалам алейкум. Ассалам. Наконец-то. Я думал, ты не придешь уже. Что случилось? Помнишь Ахмадова, который брата моего убил? Ну? Его завтра выпускают. В смысле? Ему же год назад только 15 лет давали. Да, но ты же знаешь, как там решается. Деньги дал кому надо, и все. Блин. В общем, смотри. Ты как, поможешь мне? Спрашиваешь еще, конечно. Он за брата твоего по-любому ответил. Погнали. Должен, пойдем. Я пойду покурю. Вы к вами не не я Мы давно курю со мной. Вон он! Давай-давай, газуй!